Я ходил А ему там кто и уже помощь Итак, мы начинаем, начинаем эфир. Сейчас, пока люди собираются, мы пока начнем эфир. Ой, ну устали, я да, я все на ну, моё любимое место. Я там мы поедем. Да. Понятно. Привет, ударь купа. Мы а набираемся сил, чтобы не было как с этим коровником. Угу. А то <laughs> раз и все. Вот Вопрос, вот. Так, пока еще. Сначала самое вы время ]итесь? задать ваши Я вопросы. Пишите вопросы в чат. Ты что, нарываешься? не такой уже боюсь открыть <смех> Ой, считала, как на забрезки забрезки забрезки это самое, аккумуляторное компрессо, да, остановление да, человека. И пакетики ему. Ну, нажимает там на кнопку. Так. Кто спрашивает, читайте описание, читайте название стрима, там все написано. Наверное, ничего, это будут решаться и другие вопросы. Зачем мое место возле Паража? вот ты как скажешь. Как человек говорит, ваше место возле Паража, девочка. Девочка, тебя пишут. Вас снимают мальчик. Я уже у вас Я, что, мою бумажку забрал? Yeah. Никто, да. там yeah. спрашивает. Yeah. себе. <существ> yeah. Ну, ладно, а что ты хотела? Хотела тебе открыть подарить. Ну, подарю, пожалуйста. Вот она в соль. А что это такое? Что это такое? Тебя это очень удобная. мы я Ну, чисто просто, если честно, 35 минут сбегу. У них полное время. Они готовы скупить все. Куда? Не присаживайтесь здесь, присаживайтесь там. Давай начинаем. Есть места к столу поближе, удобнее было. Давайте. Mm -hmm. Так, и, и, Иван, вы там что угол засели? Идите сюда за стол. Ну, Иван, вообще можно тут быть. Да? Я сначала. Я... да, да. Да, время уже... когда вот э, на бирже стоишь, пособие это копеечные. Но это время, если дать, идет в стаж. Стаж идет еще в два Я это знаю точно, потому что я был. Теперь, Теперь вот когда стоишь на бирже и тебе платят пособие, это время, когда получаешь пособие, идет второй стаж. А, а вы учите куда у Но если не получаешь пособие, то... Ну, Само собой, конечно. А там 16 лет, когда все была пенсия, такая у всех. Хоть 40, а вот, если сейчас на работу, все. Там, пенсия, они считаются последние 15-16 лет? 16, по-моему, выбирают лучше. То есть там разнобойка подоработать. Ну, там должен быть минимальный старший какой-то. 16, 16 сейчас, с половиной, 40? да. Так мне объясняют там. У меня уже есть 12 учебы вместе. Учеба, Учеба не входит. Пять испугался. Армия не входит. Декретные не входят. Выходит, входит только то, когда идет перечисление со звуком. Да. А вот способен безработица уже сразу перечисляется. Поэтому стать. Там надо Так, ну что, там все сколько? Ну, вот эти. Где надо? Все там? Ну, еще долго человек начинает. Да, с домом? Да, Так, добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную ну, что, встречу в чай-кошне. Так, прошли свадьбы, я не впереди следующая. Ну, на данный момент есть важный вопрос. Предстоят две избирательные кампании. Это президент и депутат Рукова. Сегодня мы хотим поговорить о том, кто из вас сам планирует баллотироваться. В зависимости от своего уровня. Я ну, я ведь сказала, в зависимости от своего уровня можно в палату, можно в президенты. У нас и демократия получается. Что-то скромно вы себе ведете. Хотелось бы знать, каким параметрам и каким характеристикам должно соответствовать. Это хороший вопрос, потому что иногда ставят телегу впереди лошади. Сначала я хочу пойду, а потом говорят, каким должен быть наш кандидат, а в будущем депутат. Итак, пожалуйста, какие у вас мнения? Как вы себе представляете кандидата? Ну, будущем Каким? Да. да. Каким? да. я пожалуйста, пожалуйста. Ну, я считаю, что наш депутат, изглазок наших во-первых, молодым, от 30 лет, ну, так как мы Во-первых, ну, и оттуда, скажем так. <смех> я бы так сказал. Ну, молодой, тогда точно. Уже, я считаю, что... <смех> ну, так молодой человек бывает душой да. и в 70 лет. Нет, молодой, это... Он как сам себя считает молодым, или как ты уже, определяешь? возраст? Ну, я считаю, как сам себя считает. Я так считаю. Хорошо. Все-таки. Ну, и, во... и второе, что, конечно, он должен знать все проблемы нашего, нашей системы, нашего государства, чтобы работать в интересах людей, чтобы жить в проблемах грамотно, понимать, заборно, что мы реально работали, мы не будем говорить в обществе, Ну, про высшее образование мы не будем, да? потому что это ни о чем еще не говорит, что в любом высшего образования. Вот. Вот. И поскольку его, я буду по предпочтению с каждым у которого образование не ну, будет педагогическое. Потому что, если что, образование должно да, у всего, я так считаю, что образование наше, сейчас все все, кратит полное, нужно понимать, развивать. Только в этом случае мы сможем поднять нашу экономику, нашу систему и Сделать наше государство поистине европейским и процветающим для уровня жизни. Как это сделал, вот я постоянно повторяю сейчас, потому что делается, Хотя он был великолепный, тут нельзя сказать о его достижении. Там, вот. В общем, я считаю так, что молодой, креативный, образованный, смотрящий далеко перед собой даль, думающий, во-первых, об интересах Родины, о ее родителе, о, о том, чтобы закон был превыше всего, чтобы, наконец, прекратились фальсификации выборов, чтобы и, и вообще... Все... И все кучу не сны, да, ну, а да. Пошло, да. И, в общем, да, в общем-то, в общем. В общем, ну я так услышал, вот это должен быть молодой, да. Смотрящий ну, перед он, собой 30-35, да. там 40 лет. 25-40 не пойдет, нет? Не, 25, 20 -25 бывает, видит. Да. Грамотные да. и... Хватит, я и который должен не побояться взять на себя именно ответственность за исполнение тех программ, тех законов, которые впоследствии они чтобы законы работали не ухоснительно для каждого, для, для простого человека, для самого высшего учреждения, которого Только в этом случае мы сможем построить по настоящему европейское правовое государство, где каждый был бы защищен законом, где было бы реально независимое зрение на ну, мы можем долго об этом говорить, да. что это будет, то есть, какое, что мы говорим сейчас, о Читар, а личности. Да, да. Читар, ты да, сказал, это что реализован. это молодой, да. имеющий высшее образование. Нет, он сказал, что образование играет роль. Я... А, не играет? Ну, играет, да. может быть, несущественно. Ну, конечно, надо Ну, хорошо. Дальше. Ответственный, ответственный коммуникации, умеющий вступать в контакт с людьми, в население, умеющий ввать отношения, любого уровня. И, допустим, бабушка Марию Ивановну из деревни, и инженера Сергея Федоровича, который могут всех принять, А может быть и министр Иван Иванович, может быть, как-то. Инженер и министр, чувствуешь уровень? Конечно. Чувствую, поэтому я считаю, хорошо. Какие еще есть? Должен быть еще оратором. А, да, это не, не, Дима, не перебивать, не да. перебивать. Да. Тем более женщина. Так, еще Степановна. Как вы представляете кандидата да. и будущего депутата? Так, ну еще какие черты характера, вот его деловые черты или качества? Хорошо, думаю, можно потом дополнять еще. Кто еще хочет дополнить свое мнение, высказать? Я, в принципе, вот, как Дима сказал, в ограничении возраста не согласен. В принципе, как мы знаем, наш президент сколько лет и является президентом страны. Поэтому, в принципе, если и в парламент и человек, неважно возраст. Главное, чтобы был умен, говорится, знал все проблемы людей. В социальной, и экономической сфере ну, да, был да. смел, чтобы да, здесь как чтобы вынести, как говорится, мусор избы, из нужно, да, как чтобы человек не трусил, чтобы его ничего не сковывало личное. Ну, так вот энергичен, так, Хорошо, еще какие предложения есть, какие мнения? Валерий Ильич. Я думаю, только что опыт, я бы еще добавил, что были опытный борьб. Был. Когда в этой сфере, я пытался когда-то что-то делать. Вот это профессионал в своем деле, да? Профессионала. Профессионал был, был бы был кандидатом. Опыт, опыт. Опыт в чем? В своей работе. И вот в этой депутатской Нет, да, да, да. Если опыт депутатский, то депутат. вот это уже бывший депутат. Опыт, умение общаться с аудиторией, умение находить общение с людьми. Так, да. вот, вот самое главное, что умение оставить свою позицию организированную в парламенте. Не вот так, не сейчас все наши слова, так. Николаевич, вам слово. Ну, я считаю, это мое личное мнение, что вообще в этом парламенте участвовать не надо, это по смыслу. Просто по смыслу. Это моя позиция личная. Посолитарен тоже Ну, опять-таки, пока вот мы не решили, не определились участвовать, не участвовать, но мы хотим, чтобы у нас ну а если сказать. О чем мы Если в качестве мечты, да. то возраст он на самом деле не стоит. Ну, желательно, конечно, человеку помогло. Ну да, нужно нужен образованный. Уметь трудовой страшнейки, чтобы сколько-то поработать. Ну, позвали кое то надо, хотя бы школы. школкой. Бывают люди, закончившие среднее, специальное и профессионалы. Иван Ренарк, где-то знал, но комбинацию был, техникум закончил. Мы представляем себя лично, да, какую-то партию, да, то есть, представляем какой то партию, может однозначно. А когда себя лично, это смешно. Человек с командой был получен. Ну, если, ну понятное дело, что нужно поставить какую-то позицию, не свою. Когда соберутся, если, допустим, самые честные выборы, партийные непартийные. Да? Людей, так сказать, вот, убирают. И они не... И что они будут делать. Это будет огромная трупа хороших людей. Более, более менее Хорошо. Володя, каково твое мнение? Мое? Ну, наверное... Все-таки, повинен быть, опыт керучий писали. Ну, где керучий количество хоть будет в, колесии, хоть, блядь, в прошлый, там Так, еще. Okay, okay. Okay, так, хорошо. Антон, твое мнение? Не, ну, вот, по поводу опыта, мне кажется, в первую очередь, чтобы опыт был в своей сфере у человека. То есть, это не важно. То есть, человек может быть... Начиная остокаря, заканчивая экономистом. То есть, дело не в этом делом в первую очередь, чтобы человек был добропорядочным. Раз и честным. Перед избирателями. Открыт, прозрачным. То есть, ну, именно было, чтобы работа именно с избирателями. Да. я считаю, что требуется по возрасту, то есть ограничения, я думаю, что не стоит, да? Да. что бывают разные активности люди, то есть может за двадцать 25, скажем так, позицию нейтральную имеется по жизни, и ему ничего не нужно. А есть люди, которые уже в возрасте могут дать сразу несколько разными, вот. По поводу образования, в принципе, тоже считаю не особо важным. Дело в том, что сегодняшний день образование, может быть, даже и мешает иногда. Потому что человек потратил какое-то время, и, по сути, корка, которая сейчас у большинства людей, наверное, лежит, а чтобы получить какой-то опыт, сейчас, наверное, образование не все, ну, отстает у ну, нас, скажем так, от тех технологий, которые ну, входят на эту жизнь. Вот. Ну, возможно-то, тем более, о, общем, не особо требуется. Вот. То еще, о, коммуникабельность должна быть на высшем уровне, я считаю. То есть, если человек располагает к себе вот, и решает какие-то вопросы, проблемы, заинтересован вот, как решение, то это только огромный плюс, то есть, все это самым главным. Ну, наверное, остальное не столь важно. Не знаю, может, да. Спасибо. Диана? Мое мнение таково. Возраст, я думаю, не имеет значения, почему. Люди, да, на самом деле имеют разное социальное там, отношение к политике. И кто-то бывает очень активным, постоянно самообразовывается, саморазвивается, поддерживает свою точку зрения общественную, мировую. Это очень важно, когда человек следит за политической деятельностью не только Беларуси, но и вообще мировой. Это важно. Если ты человек с активной гражданской позицией, если для тебя это интересно, если вокруг тебя такие же люди, либо это партия, или это общественное объединение, либо это просто ты являешься каким-то работникам на заводе, и люди знают, как ты относишься. У тебя уже есть опыт в общении с людьми, у тебя есть люди, которые с тобой солидарны, поддерживают твою точку зрения, либо наоборот, постоянно идут какие-то дебаты, обсуждения. То есть ты человек коммуникабельный, умеющий держать свою точку зрения, умеющий ее предложить людям, люди за тобой идут. Если ты будешь баллотироваться, то это общественная деятельность. Очень, если для округа даже тебя должны знать в каждом доме, ты должен приходить, общаться, как это делается за границей. То есть это уже за собой предполагает то, что ты будешь человек популярный, ты будешь человек не каким-то скрывающимся, или ты будешь человеком, который будет тебя знать, будет с тобой обсуждать многие вопросы. И если ты будешь баллотироваться, ты должен быть неравнодушным человеком, потому что я считаю, что личностные качества, они за собой и ведут людей, то есть они в первую очередь и смотрят на твой внешний вид, на э, твою открытость, на вот эти качества, тебе поверить, твои дела, как ты выполняешь э, самую простейшую там работу, или тебе обратились за помощью, если у тебя чувство сострадания, неравнодушие к чужой беде, это очень важно. Это один из аспектов. Второй по поводу высшего образования, либо там другого, любого образования. Я считаю это важно. Почему? Потому что каждый э, человек, который, к примеру, учился в высшем учебном заведении, это прошел элементарные курсы экономики, философии, э, то, что независимо складывает в человеке собственное мышление, самообразованную личность. Поэтому мы сейчас не в 30-х а так живем, когда депутаты были представители там колхоза, там тебя выдвинули в депутаты, и ты обязан идти. И Хочешь, не хочешь, ты с утра до ночи вкалываешь там в колхозе, а потом ты должен пойти и руку поднять, за что-то проголосовать. Нет, сейчас депутат должен быть активным, держаться, обсуждать проблемы, там, любые проблемы. Это от ЖКХ до парламентских там выборов, кто, что, почему, это все должно быть, это, и понимать и самые простые, может быть, моменты, это одно, а участвовать в жизни политического государства, это другое и это важно быть образованным организованным и психологически устойчивым и адекватным человеком я считаю тоже это очень важно также толерантным спасибо спасибо, спасибо вам так. еще мнение появились поднимай руки так, Владимир Владимирович вам пожалуйста спасибо. вот Отметили, начиная там с зимы, что важна и идеология. Идеология нашей партии ⁇ либерально-демократическая. Так вот ее нужно каждому, особому члену партии, знать, что такое либерализм и консерватизм. И знать на достаточно хорошем уровне, чтобы мог это объяснить любому встречному поперечному. Когда будешь уже там, предположим, кандидатом, даже хоть и в местные органы власти, ты должен человеку объяснять, что это такое, по-простому. Поэтому отсюда сразу вывод. Для молодых. Я старый, и в депутаты никуда не пойду. А вот ребята там и вот один, два, три, четыре, пять. На следующий раз вот расскажешь, что такое либерализм. Ты расскажешь, что такое консерватизм. Своими словами коротко, чтобы каждый понял. А тебе же, Бобров, потом объяснишь, почему именно либерально-консервативная наша партия. А ты у нас кто? А ты Иван потом расскажешь, что такое коммунистическая идеология и почему, потом уже могу там я сказать, и ты постараешься сказать, чем это коммунистическая, лучше хуже, от либерально консервативной. А Диана расскажет о демократии. Что такое демократия? Какая партия бывает демократической? Я так могу рубашку себе порвать. Не да, да. надо. И так типа не мне рассказывать, а типа вот там той бабушке. Почему вот? Демократия и почему люди Зачем ничего работать? другого лучшего не придумали для решения своих... Вопросу, чтобы улучшить жизнь. А далее вот говорили, что должен быть и оратором. Так вот это мастерство ораторское уже это молодежи можно... будет вырабатывать. Вот этими маленькими своими докладами рассказывать. И это заодно обучение. У нас не просто у партии, как вот Диана сказала, что когда-то там пухарку назначили и сказали, что она может управлять государством. И вперед. Так вот, она еще на этом сказала, но общее слово, что каждый тот депутат, особенно в Верхней Палате, в Палате Представителей, он должен обладать юридическими знаниями. Понимать, как законы принимаются, кто их разрабатывает, кто их утверждает. Почему, например, закон об изменении избирательный кодекс никак не прошел. Это дальше. А значение образования. Образование, вот это оно будет самообразованием. И по идее, вот человек мог кроме школы ничего не окончить. Но сам по себе интересоваться и политикой, и событиями. И сейчас при таком уровне, когда мы на любом телефоне можем зайти на любой сайт и... Сразу просто вот у него и спросите же, либерализм? Она тебе напишет, что это такое. А потом дальше рассматриваешь по каким-нибудь еще другим источникам, какие такие партии есть и почему это хорошо. Еще вот для чего это надо, вот, предположим, все-таки Молодые там, ну, Лукашенко же не вечный. И этот строй не вечный. Он может рухнуть, вот как сиренник любка рассуждает. Ну, в принципе, в любой момент. Ну вот, там, предположим, какая-то авария случилась. И вот людей она возмутила. Вот, например, в Украине Майдан начинался с чего? с того нет там было там что а, а что перед этим детей насиловали менты и это так возмутило что это волна и тут раз и опять детей не насилуют ну почти насилуют бьют здесь и народу это вот Вроде без ни с чего, но причины-то были. Да, и отказ от вступления в ЕС и так дальше. Так и у нас эта причина может быть в любой момент. Поэтому молодые должны быть в любой момент, пойти и во власть, я и, знаю, и в руководители. И все время помнить о трех П, которые я формулирую так. Вот наш Верховный, у него основные три П. Это популизм, подлость, предательство. А нужны профессионализм, патриотизм и порядочность. Запомните, вот когда вы будете соответствовать с этим другим трем, П, то когда вас уже там выбирает или те кандидаты по участку, не как, как Лена Кучинская, я обошла. Ты, ты ходила, а еще -нек некогда была? Так вот, действительно, как вот Диана рассказала, обойти весь свой участок, максимум, с каждым переговорить. Для этого можно заранее вот, там, придумывать всякие мероприятия, даже как и она придумала в устранении каких-то прорывов в трубах и так далее, чтобы больше знакомиться со своим электоратом. Тут есть проблема, если у представителей, то физически невозможно совсем обсудиться. Э, просто невозможно. Не, ну, если полоте, Так если я, с... вот смотри, я если с... С... Если на я с... этот вопрос если я говорю: если я собрал тысячу подписей, то значит с тысячу людьми переговорил. А у каждого я ж... у него есть родственники. Нет, ну, и за месяц, у которых дают всего на всего месяц, не так как у людей по полгода или за год начинают. Я не говорю, что не надо общаться, я говорю, что просто со всеми. Если по антописоветам, то физически невозможно. Если местный совет, то возможно. Ну, местный, то тут вообще надо их точно обойти. А таску тут же по местам. Тогда можно это придумать. Если уже каждый дом, сказать, вот я вот буду сегодня в этом доме. И сразу весь дом. Мы уже Да, это детали. Мы будем потом об этом говорить. Значит, начинаем с учебы. Я вот оттолкнусь от этих трех П, как ты сказал. Вот из, из них там 2 П, они могут быть. И в 25, и в 20 лет, и так далее. А вот и сказал профессионализм. А профессионализм это не, не просто так. Ведь когда, скажем так, кто-то себя позиционирует как кандидат в палату, представить, не местный там, в уже совет, вот. он вышел, говорит, а у него спросит те же самые бабушки, дедушки и просто избиратели. Хорошо, а что ты достиг сам? Чего? Что ты сделал в жизни? Ты что-то построил, ты руководил каким-то коллективом, ты еще что-то делал там. Чего ты достиг в этой жизни? Ты хочешь быть, но если ты успешен в этой жизни, ну, наверное, ты будешь делать так, чтобы и другие были успешны. А если ты извини меня, ну и Ничего не достиг, ничего не сделал, а хочешь. Вот это тогда уже получается, что этот кандидат популист. То есть он не то, что он там говорит, что я сделаю, что там буду и так далее. Он в жизни еще ничего не сделал. Ну, когда говорит, что он я сделаю, то это как раз начинается <сасыпь> популяцию. Вот это начинается по пути. <сасыпь> <Популицем. сасыпь> Поэтому, Поэтому. Я, я сказал, собрать... представлять он будет не себя, а партию. Поэтому. Ты Нет, так... Когда ты представляешь партию, ты представляешь принципы построения государства и что твоя партия будет делать. А конечно. конечно, это... конечно но, но, снимаешь, а, представитель от партии должен быть, тоже скажем так, э, вначале, и образован, и занимать какой-то пост, и э, что-то делать, уметь делать, в чем-то проявить себе и так далее. Ну, возможно, что это за партию? Кажется, партия, партия будет решать, кого выдвигать. Ну, так, конечно. Я, я уверен, что партия не будет в ручках. В данном случае, Василий, когда процесс выборов на самом деле не выборов, а пролонгация тех, кто уже были во власти. Ну, мы давай будем говорить о выборах. Что тогда можно и для цепного уже узнать, попробуй ты, получись? Нет, ну не в том смысле, что он депутат с опытом. Вообще, когда партия выбирает, в ну, списки свои, да да, да, то, наверняка же нас все эти качества, которые говорили. Понятно. Понятно. То есть партия является фильтром, который не пропустит. То есть, желающих много даже и среди и партия, но тоже, естественно будет отбор. Я хочу сказать меня дополнить, когда вот говорят про образование, что не играет роль. Я немножечко не согласна. Понимаете, если еще на местном уровне, да, вот здесь человек живет, он себя в чем-то проявил, уже испытанный, знает его окружающее, понимаете, и масштабы его деятельности не столь высоки, местного, понимаете, здесь касается местного вопросов. А когда говорим о выборах в палату, мы забыли о том, что там эти депутаты занимаются законотворчеством. И потом мы возмущаемся, что ничего не делают или делают такое, от которого нам не спится. Про этого забыли. И что? Придет товарищ Астанка. Он супер топ или супер -топер. Да ярко там достигла Нагдою и прочее. Но ей нужно принимать закон. Тем более, как пытаются переписывать Конституцию. Вот. Недавно было мероприятие мы говорили с вами, ее уже переписывали. В какую сторону ее переписали, вы тоже знаете. И вот придут новые, вы их выберете, доверите им, и о вам нарисуют. Потом кто будет виновен за то, какие приняты законы. Поэтому я считаю, человек должен иметь образование. И не просто высшее образование, а супервысшее. То есть это не то, что там манишнитет, аспирантура и так далее. Человек, который должен учиться постоянно. Зная зарубежного опыта, Точно знаю, что там, чтобы стать руководителем, надо иметь два-три высших образования. Если ты будущий директор какого предприятия, ты должен иметь специальность, которая будет использоваться в данном предприятии, плюс психолог, например, чтобы ты умел общаться с людьми. И не просто так, а на уровне высшего образования. Плюс там изучается, вот если ты психолог, это не просто как общаться. Там психологи изучают строение человека, всю нервную систему и так далее. Понимаете? И это должен быть человек, который постоянно учится. всю жизнь учится. Но, конечно, у нас есть, есть такие, что они получили образование у нас в техникуми чуть не заочно. Потом стали друг начальниками. Потом их устроили в Академию про Препрезиденте Управления. Вот и управляют. И вы счастливы, я понимаю. Дальше будем так управлять. И назначать. Поэтому человек образованный прежде всего. Плюс человек, который уже в самом деле есть наработки. Дима говорит, учителей давайте. Ну давайте дадим. Ну, позвольте. Так ли уж сейчас прекрасно наши учителя? Я не хочу их гнобить, но, извините, в наше время были более ответственные люди. Понимаете? И, наверное, работали немножко иначе, получается. И когда сейчас даже идут учителя по улице, то с одними здороваются по имени и отчеству. Хотя они уже давно со школы. А других, которые сейчас преподают, дети в упор не видят. И вслед одни в забаловке. А еще и строгатки запустят. Таких выберем. Поэтому я согласна, что надо выбирать людей в самом деле, которые уже себя зарекомендовали. Желательно в хорошем деле. Попутно хочу сказать еще напомнить. Вот не отметили одну черту, что, конечно же, бывают ошибки в жизни, бывают и нелепости, как на них из выборов у нас. Был кандидат, и была в его истории судимость, и наши власти не сумели это применить. Они везде вот таких маленьких листовков, понимаете, когда подаешь кандидат о себе сведения, должны напечатать, да? Ты пишешь свое, а они пишут свое. И вот одному из наших кандидатов написали судимый, судимый, судимый, но они не говорили о том что это была судимость 15 суток за то, что он стоял на пикете. А есть такие, которые имели сроки за воровство на миллионы. Вот это часто не пишут. И они у нас проходят депутат. Поэтому, пожалуйста, когда будем в следующий раз, или как там получится, надвигать своих кандидатов, Вспомните наш разговор. Здесь все за и против. Ну, а если уж потом получится, дальше вам придется где-то еще выбирать или предлагать. Вспомните наш разговор. Что не всякая доярка может быть депутатом. Они могут быть, я объяснила. На местном уровне да. Но когда мы говорим о предстоящих выборах, здесь нужны профессионалы, образованные самом деле, коммуникабельные люди. Другим словом, человечные, которые понимают наши нужды, которые живут с нами вместе. И буду стараться не говорить, а буду стараться и делать, чтобы нам было всем лучше. Пожалуйста. Хотел дополнить вот вашу речь. Вы сказали, что люди в палату должны быть образованными настолько по два образования, Например, что, мол, не годится человек со среднеспециальным специальным или там ярко. Но я хочу сказать, так ли уже все депутаты нынешние, которые были депутатами Палаты Национального собрания, так ли уже они начитаны, так ли они образованы. Ведь возьмите, меняется, например, Конституция. Все ли эти представители знают все статьи, да, права и обязанности. И вот, например, какой-то пункт меняется. Но, опять же, там, прежде чем принимается решение об изменении, например, какого-то пункта статьи, дается время подготовиться, то есть осмыслить данный вопрос, а потом только его принимать. А не то, что сидим, а давайте вот это поднимаем руки, да, проголосовали, да нет. И здесь, получается, вот они сидят, но там же практически все ставленники власти в палате. Поэтому... Если там один-два человека с оппозицией, то есть большинством голосов, как бы ты ни хотел, как бы ты не хотел помочь людям, например, ты не хочешь принимать этот указ от это униядства, но большинством они принимают, и будь ты трижды три образования, как за рубежом, ничего не изменишь в этом вопросе. Поэтому еще не всегда образование. Еще решает вот количественный фактор, сколько там представителей. Да. А так, я говорю, какой бы вопрос ни коснулся, я должен подготовиться, я должен подумать, осмыслить и потом только высказать свою точку зрения. Вот Ух, Я, поддержку, мнения, вот я поддержку этого мнения по поводу образования хочу сказать по факту. Мир управлен, выпускники нескольких университетов, фактически так. Самых лучших университетов, при этом не только в тех странах, где этот университет находится, но и в тех странах, которые Добавляем доучиться да своих. То есть образование это точно надо. И, и очень серьезно. А по поводу того, что там надо количество, я скажу так, 10 дураков не заменено одного умного. Я имею в виду, что в конечном итоге я согласен. Вот вы, например, умный. Но что вы сделали? Может, там есть умный человек? Я имею в виду представительство в парламенте. Так я имею в виду про парламент говорю. Вот сидит какой-то умный один и свою точку зрения. Да, она хороша. Но дело в том, остальные не прислушались, потому что ведь они поддерживают, например, мнение президента. Ну, и кто пойдет? Потому что все ставленки, руководители предприятий. То есть они зависят от вертикали. Если ты начнешь против, ну пойдешь дальше. Если ты ходишь, поверь, ты, поверь, ты, рассказываешь, тобой должны управлять умные люди. Если ты хочешь, чтобы твоя страна подсветала. Да, а если ты хочешь популист, коммунистический, да, да ярок туда набрать, такарей, то ради Бога. Я только все не... равно не будет подсветать. Вот в чем проблема. Вот вы неправильно да? восприняли. Вот такарей, доярок, чего там против такарей и доярок? Я хорошо Не находится, что может быть доярка умнее вас? Я не нахожу. Я же ни одно не нашел. Ну, а вы искали? Я хорошо Если бы она была, я бы ее увидел. К этим не слышал, бежит. Бежит Если бы она такая была умная, хотя бы чуть-чуть, она где-то была в каких-то well, социальных сетях, в каких-то газетах публиковалась, well. высказала свое мнение. А если она не может двух э, слов сказать, но умеет за две держаться, это совсем не специалист. И, хорошо. и в данном случае ты анализируешь то, что сейчас там где-то там есть, и по твоему о, такому убеждению. А высказала Валентина Ивановна о том, как должно быть и к чему мы должны стремиться. И это же действительно, что там должно быть минимум четыре высших образования. По специальности, на которую выучился, например, э -э электрик там, и потом должен быть экономист, психолог и юрист, потому что там законы принимают. Если ты этого не знаешь, то надо самостоятельно выучить. следующее. Если вы... Отучить, получите 4 диплома, это еще не значит, что вы будете разбираться во всех вот этих сферах. Понимаете? Если а вы, вы учите... То то... А если вы нужны одного, то разбирайтесь. Подождите, родные. Не торопитесь. Вот вы учились, простейшим, вы не умеете выступать, потому что начинаете перебирать. Перебивать человека. Не то. Не обсуд. Дело в том, вот э, человек молодой закончил высшее учебное заведение, ну проходит время, не устроился работать. То есть он э, как бы теорию не подтвердил практикой. Теория это немножко отходит. И то, что ему давали вот в течение пяти лет, он половина у него отсеивается. И вот через пять лет возьми его немножко, проконтролируй, задай пару вопросов, и поверьте мне, что он не ответит. А из тех трех дипломов, которые подожди, не надо так и из тех трех дипломов, которые вот они получат, придут в палатку и поверьте мне, что знание у них будет ну, так ну, чуть-чуть будет, там, но дело в том, он не будет помнить, если не подтверждено это вы не услышали меня человек закончил медицинский номер, приходит у него должна быть практика он должен отработать какой то период времени, тогда он будет что-то в медицине, в хирургии, в стоматологии, что-то понимать. Но когда он получил медицинский там диплом, потом пошел куда-то на рынок торговать тряпками, прошло 5-10 лет, и потом он приходит, например, и ему вопрос, задают вопрос в медицине, что он, какие он вам ответы даст. Ну, вот, вы каким, не хотите услышать, образом, да, Значит, мы вы... этого не порекомендуем Палату а. представителей. А, а будем это послали, Тем более, да. Да. да. То есть, это будет, должен быть опыт профессиональной работы, естественно. Да, конечно же. Да. Я, образование, я и еще и хочу подчеркнуть, а то, ты, может обиделся. Ну, я я прошу да. нашусь к людям, и к токарям, и к дояркам, потому что, кстати, я живу за это в Союзе. Но я понимаю, что палату представителей все-таки должны быть за образованием. Не потому, я, что не сказал, что я не сказал, что без образования кстати. Опять же, вот прослушали. Образование должно быть. Но ну, какого уровня? По три там образования вышли. Пожалуйста. Ну, Во-первых, я начну с плата, вот чтобы подвести все сказанное здесь нами, да, коллегами, что образование это еще не ум, сказал машинизм. Кстати, это правда. Можно иметь хоть пять, по-моему, хоть шесть, и быть вообще каким-то таким например, в массовой истории. Но еще я вот хочу сказать о том, какие ты был бы депутат материально-морально устойчивым. Потому что сейчас, что мы видим, правиластные депутаты, они имеют большие депутаты, пенсия тысяч, там, по тысячу лет, за ничего не делание, огромные отклады тоже откажутся, понимаете, как. И вот так вот здесь, допустим, в голову, угу, угу. то ли дело в украинском парламенте, в российском, драка может то есть Депутат должен быть порядочно представить отчитывать, как Диана, вот правильно. Абсолютно. И материально-морально устойчивым. Это я так считаю. Когда вот это уже у него все есть, когда он даже вот как ну, в историческом область Бакэлов, такой был либерум ветом, вы знаете, есть, когда, когда все за, а один поднимает против, и закон не принимается. Если бы у нас такое было бы сейчас, в нашей палатке, да, допустим, та, та самая Анисима сказала, я против этого закона его вы бы не приняли. А у нас, понимаете, из 110, только два, как бы наши, как, независимых от оппозиции, то восемь остальных получается уже про Ну, понятно. А если было бы право лидерам ветра, то есть когда один поднимается против, такой истории, то потом не понимается. В данном случае это не имеет никакого отношения, потому что это не закон, а указ. Он принимается одним пятиком. Поэтому депутаты считают, конечно, облавание быть должно. Но должна быть порядочник, кристаллия честность, нематериальная устойчивость. Чтобы он не соблазнение, там, не, не третий по тысяче рублей, ничем не соблазнение нельзя было. Чтобы, ну, вот, допустим, я, я испытав на себе все тяги, это, ну, так, я не себя вообще, чтобы я на себе испытав все тяги, до системы наша, то, что я без работы, вот-вот хожу на управление, в этом незаконном уголе, все. Чтобы я, допустим, я не, не себя, спасибо, я не хочу, но если бы я бы занял бы это там место, я боролся бы за этим, помогал бы людям, понимаете, таким, которые были в этой ситуации, чтобы я принимал такие <связывал> да, законы. Чтобы... <связывал> голосовал бы за такие или бы помогать? Гласовал бы за такие, чтобы их что не было, понимаете? Чтобы я был реально с и где подобное протекал. Чтобы нельзя было законом в любом случае. Опять же, все указано, что если вы один да. вот, и что ну, вы проголосовали. Ну, а, если же у вас право лидеру где а Нормальной избирательной не не да. системе, нормально нормальном да. государстве, не бывает так, чтобы от партии в парламенте был один. Всегда есть проходная штука. Если партии не набралось сколько-то, то там нет ни одного. Либо сразу какое-то количество. Потому что это просто глупство, когда в парламенте один от партии. Да. Реальное глупство. И умные это понимают. И тут нет не, не, не о чем говорить, поэтому есть это барьер. Столько у вас падти на бару, да сразу выставляют минимальное, если вы куда-то. Куда. То есть либо сразу сколько-то, либо не одного. А один, либо это смешно. Ну о чем Но, говорю? Мне, да. так, система должна работать, угу. Очень А по поводу идеальных людей, если мы, не, бывает. не бывает, не бывает. И купить можно каждого. Ну, допустим, вот поверьте, я вот не знаю себя, сейчас, конечно, мне тоже там сделано, ну, вот, давайте, вот, Дима, вот поверьте мне, сейчас, красиво все Ну но сейчас вот, дайте там квартиру в Минске, дайте тебе путевки там на Кипр, я, ну, я не знаю, но поверьте мне, что я бы никогда бы, не стал вот так делать, то же дело сейчас на Кипре. А, а если в Париже? если у Парижа. Не-не-не-не, ну, вот в Чуть, два, 2 два миллиона евро зарплата в месяц Согласен. Ну, что? же интересуетесь? Солал я Ну так это про Путинаские зарплаты. Ну ну ну так вот перед дядьем оно было очень даже нормальное дядька, а вот когда такая зарплата, то мы что чтобы был морально устойчив. Все Я так Она сказала что сейчас школа очень там педагоги плохие не uh, знаю это потому что ну многие э, скажем так э, фальсифицируют выборы когда да, участвуют да, да, в комиссии да. и так далее вот, но э, много педагогов которые добросовестно работают и, э, много детей у нас, которые очень умные и подготовленные, участвуют во всех там олимпиадах, и разных конкурсах и так далее. И я даже знаю очень много педагог, которые хорошо готовят детей и так далее. И Есть как в любой профессии, есть и не очень компетентные, добросовестные и так далее. Поэтому мы говорим о том... Вот, какой он тоже, каким мы видим, мы видим, каким мы хотели бы видеть да. его. Вот, и, и все вы сказали тут, вот, и получается, что действительно, вот мы говорим, всегда приводим пример откуда-то и так далее. Когда человек прошел все ступеньки, он может быть руководителем предприятия. Когда он прошел на запад, он сначала на нишем уровне, где-то депутат, дальше на более высоком, дальше на более высоком и так далее. Просто так прыгнуть, как у нас на высшую ступень иерархии власти, там не получается. Поэтому действительно я смотрю, вот. и действительно и человека, который, скажем, претендует на эту, скажем так, должность или звание кандидата, депутата его и люди должны знать и естественно поддерживать. У нашего тоже два. Да, да. мис и Хорошо, спасибо. Можно ну. перейти к следующему вопросу? Uh -huh. Какое ваше мнение? Так, ну и заодно ну, вот вам задание домашнее, пожалуйста. Значит, кто манирует? Пожалуйста, соответственно. Как сегодня мне сказали, хотя отсутствует Лена? Кученской родственник умер, поэтому извинилась. И Михаил тоже, уважаемый, прощен, надо тоже извиниться, что отсутствует. Ну вот, Лена выдвинула предложение. Я чтобы... в Да. Что? Ответ, что? Не может сегодня, так, что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Подготовили программы и потом сказали вот здесь нам на обсуждение, как они будут работать, по какой программе. Я тут, конечно, затрудняюсь, как это можно сейчас составить программу, как это будет ну, работать. В общем, это движение. Ну вот, поступило такое предложение, поэтому кто еще собирается, готовится... Вот, пожалуйста, вам время есть. Составьте да. себе программу на будущее действие. Мы послушаем. К концу мая. А мы, говорим, как обсуждали. Вот как объявят, Литар. как Литар. объявят, мы не а, знаем. Нет. Ну, желательно Когда там быстрее. Обед, а они нас уже, например, к мае уже знают. А потом а. будет только совершенствовать свое. А. Вот он Сергей подготовит, а я ему скажу, это, это это неправильно. Он в следующий раз еще лучше сделает. Трехминутные или пятиминутные. Выступление. выступление? На 5 минут. 5, 5, 5, 5, 5. Не, ну. ну ладно. А я как заведутся, тебе будут болтать 10. Нет, я как Я услышал, каким должен быть кандидат, я уже не Ну, время, не вы времени ж Можно вот человек за два месяца президентом скоро будет, а тебе что там палата представителей? Даже неизвестно, когда те выборы. Так, ну, значит, тем более, что у вас есть возможность. Вот наш кандидат, <связывая> нашей партии Николай, должен был сегодня выступать. Да, он сегодня выступал. Нет, нет его умер нет. родной дядя, Сужит поэтому там. отменили его выступление а, сегодня. Быть, Уже он однажды выступал прямо в прямом эфире на каналах соцсетей. Поэтому следите за объявлением, пожалуйста. Значит, я не знаю, ну, может, через неделю или когда он снова будет выступать. Заодно у вас ну, есть возможность. Власти, да. да, вот, брать пример. Человек идет в президенты, ну а вы в палатку можете как раз взять на вооружение его выступление, хорошее там, что он скажет, свою программу, пожалуйста. Ну и надо сказать, что, конечно, интервью сохраняется, неизвестно, какие выборы будут первые. Да. Потому что, ну, что президентские да. да. его... уже... ну, ну да, ну избирательная Назначательная кампания. Назначательная кампания. что так, президентские все. только что будут в этом году. Потому что уж как мы включим каждый вечер телевизор, все критиков. Все... Все лица от головы, меняется под... нож, наручники. Да, да, это уже все, а это уже мы проходили. Это значит, ждите выбора, то есть это накануне на выбора. Все популистки так это самое. Нет, корова обозралась, все это. Ну, это тоже Уже море посылали, постар... все специалисты. Вот где была картинка, все сверкает. Кочанова там, Рома, эту ферму, все сверкает. Эту корову вымоли, да? А это и эти мыли, ху... не другие, завели. Школовский методист там или кто? Школовского райисполкома, дядька. Там, когда красил эти коровы. Умер, умер. Совсем понял. Готов здесь, будущие депутаты, вот сейчас. Пишут в соцсетях, что с исполкома работнику стали вывозить на поля, на фермы, на уборку навоза и прочее. Так что вам предстоит еще одна дополнительная работа. Пока Спокаишли, научиться да, на работать да, с рублями, с вилами, крашен, да, пилить, да, да, до доить. Вывозят не те, которые исполкомовские чиновники, да. а специалистов из полковных. это разные вещи. Ну так, да. совершенно. Ну и к тому зачем на что Ну, не на Орш, это не власть. 3. Ну, например, наши попадут туда? Ну, да, да. Ну, да, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. что да. Ну, что или ученые наши а, да, да. советские были надорушны, что гнилую да. капусту перебирали. Да перебирали гнилую да, капусту. Мима страны. И гасили. Итак, это, это недопустимо. Вообще. Недопустимо да. принципиально. И снять, это нельзя. Это пакет в такой ситуации. Когда специалисты с полком. А что Но у нас сейчас лучше? У нас хуже, чем у нас сохранилось, мы должны правильно себя вести. Не должны специалисты со сполкома играть навоз. Не должны. Это другая обязанность. меня даже если я сидел с полком, мечтает, что в основном должны быть обязанности. А, а кому на вождь, когда мечтали. И обученные люди, кстати. Хорошо, спасибо за ваше мнение. А сейчас я хочу вам напомнить о том, что предстоят праздники. 8-9 мая. И обычно вас особенно это не касалось. В основном собирали вы деньги на... Венки и цветы в коалиции, и кто-то попадал желающий. желающие. Значит, с некоторых пор принято решение, что мы должны, или как там, иначе можете сформулировать, решили собирать деньги на непредвиденное обстоятельство. Потому что если что-то случается, сейчас очень проблематично собрать какую-то сумму, а все очень дорого. И чтобы потом не бегать, не просить с рукой, значит, принято решение во время каждого заседания вносить ну, сунду, сунду. посильную для вас. Здесь никто не будет контролировать, смотреть, понимаете, что там много дал, за это точно ругать не будут, и за мало не будут обсуждать это дело, понимаете? Но вот такие ситуации складываются, мы мы не предвидим, мы не знаем, что завтра или сегодня случится, поэтому... Ну, а что касается 8-9 мая, это по традиции. Мы возлагали венок к стеле. Он дорогой, обычно от венок бывает, на заказ идет. Вы знаете, какой мы делаем венок? Самое красивый, я считаю. Вот, значит, и развозили цветы к местам захоронения растельных. Это у нас есть несколько точек. Есть на вокзале, есть дом отдыха, получается. Вот. Ну, вот первое, это то, что идут праздники. Ну, а дальше, опять-таки, приходим на чай и кофе. Хотя многие и сегодня читали, вчера читала объявление, что здесь прямо с неба валится. Значит, чай и кофе придется нам собираться и покупать. Тем более, что многие предпочитают растворимый кофе, Заваривать некогда, а это соответственно сказать, она вообще приносит. Вот я хочу отметить и и то, и другое. Я хочу сказать спасибо точно, что у нас есть люди, которые в самом деле как-то вот они считают, что здесь это семья своего рода получается. Поэтому посили, например, кто чашки, кто полотенца, получается. И вот Миша Чемурак дорожные, у нас да. Да, был, получается, он на коалиции, когда координаторы собирали деньги на одно из мероприятий, он не являясь координатором, он достал и отдал энную сумму, понимаете, получается. Вот. <свят> Поэтому, чтобы вот здесь было уютнее, тепло, чтобы было что выпить и закусить. <свят> <свят> <свят> Сладенькое, дополняю. Вот. Поэтому, пожалуйста, я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Ну, вот такое предложение есть. Вот. Тем более, что я говорю: начинается, это время прилетит быстро. Уже сегодня у нас какое? Четвертое. Вот. А венок обычно я заказываю за 10 дней, потому что пока цветы соберу соответствующие, пока сделаю. Вот. Ну и потом, чтобы я за вами не бегала, не звонила, это тоже стоит денег. Пожалуйста, опять первых читайте обязательно в соцсети все. Спасибо всем, кто отвлекается на мои сообщения. Не молчите, чтобы я видела, вы знаете или нет. Вот. Поэтому начинаем без стеснения сбор вот этих средств. Так, ну а дальше мы будем платить за офис, эта сумма, сами понимаете, какая. С каждым днем растет коммуналка, вот так скажем, цены растут. Ну вот, а здесь надо, чтобы была и посуда чистая, вот, и за газ, и за свет, остальное. Ваши а вот гармония, все остальное. Ваша частина. Вот сейчас и пацаны. Ну, теперь за дроба это больше будет. Я еще хочу сказать спасибо за участие в прошедших мероприятиях и заодно, по-моему, до сих пор не поздравили нашего именинника. Ивана Урчили мы подарок или нет? Давно а, прошел, то уже нет, ладно Нет, у тебя не бы было А там календарь уже не пойдет А куда ты денешься? А мы тебе вручим, получается Ты здесь сажил или там? Все нету Там чемурака один был Должно быть два Я не знаю, чего это ну, понятно, подписывайся. нельзя на следующем открыть. да, я уже там календарик где не получится. Значит, я напоминаю, для тех, кто не знает. Подрисовать надо. Я хочу Вот он. Соната я и не приметил. Ну ладно, хоть сопоздание, ладно, Поздравляем тебя. Вот. Ищи себя тут. Здоровья, здоровья, здоровья тебе. Ваня нашел. слепили. А, как да, да, же, что будешь... дома. Дело в том, что у нас появилась традиция позовлять имениннику. Ну, учитывая материальное положение наше, получается, Где? значит, значит этим... нам оказались. Ну, что нас всегда не может узнать. С космосной уковыщей. И вот первый раз мы поздравили... Мы Начал. поздравили морозят, Я то есть тех, кто, кто родился зимой. Следующие будут, наверное, у нас подснежники. Так что готовьтесь к стихи, песни к день дню рождения. Но не в тот день, когда вы родились, мы обычно подводим итог в конце весны. Мы будем вас чествовать. И так да. по каждому кварталу. Если получится, В конце мая. Да соберемся. Да, Все вот соберёмся. получается так, что да. просто... У вас будет поздравляться, Стави. а у нас будет... Да. Да. <смех> <смех> Владелец. <смех> Я удивлюсь за работу. Мы с вами заранее не говорим. Пришло им сразу на витулсы. Мы же такие простые. Будем уже, будем на вос китачках. Какие у вас есть предложения, пожелания? Еще какие темы? И я еще бы хотела так к вам обратиться, что, конечно, у нас есть план, вот он там висит, общеколлекционный, получается, мы с что работаем, вот. Но хочу ваше творчество. Предлагайте, что? Вы хотите провести? Mm -hmm. Ну, конечно, Друзья. не только я хочу, проведите мне. Я приду сюда, сядусь, посмотрю. А давайте так, чтобы вы принесли предложение и выступили в роли организатора. Мы поможем, обещаем. Но это чтобы от вас исходило желание, понимаете? И тут теплые деньги можно на природе, не обязательно здесь получается. Поэтому, пожалуйста, если да, есть. Да, можно выезд сделать на природу. Да, у нас там есть по плану выездные мероприятия, но если у вас мы как то тоже... Ну, в принципе, да, есть поле 9 мая у нас День Победы включаем, правильно? То 8 мы можем где-то на природе да, день. организовать вот... как вечер, посвященный... Если мы поедем в свои если мы поедем в свои организаторы отдыха, там есть место, можем там организовать что-нибудь интересное. Поэтому думайте, пожалуйста. Думайте, предлагайте. Время есть еще? Мы рады услышать ваше предложение, помочь, но с вашим участием, конечно. Активным участием. можно вопрос? Да, пожалуйста. А в будем например, как ранится ли по нашей партии? это колиции будет. ну матери всегда разговаривали о колициях. ну пока других мне не нет. если будут другие, то тогда будем по другому. есть. там разговор, что собирается Реп пойти отдельно. <сínt> <сínt> некоторые у нас являются членами нашей партии, членами Репа. не представляю. сразу хочу сделать замечание. член партии АГП, член профсоюза, это монстр. Вообще нонсенс. Ну, закон позволяет почему-то Это И правая партия. Левая организация состоит в Профсоюзы наш, наш профсоюз. Профсоюзы это социалистов. По всем никак так. Где ты найдешь консерваторов профсоюза? Левых тем более, Николаевич, у нас получается вот, из присутствующих, Я не в репе. Иванович не в репе. Валерьевич молодежная. Я говорю, принц. Ну да, он принято. Я еще не в репе. Ну кто в репе, тот обещает исправиться еще. На... Или да, там, или там. Ну, Мы, мере, не не в принципе, <социал> Идея хорошая. Ведь, профсоюз ⁇ это защита интересов, трудящихся, а ну, я, идея я еще... а да, что надо, вы говорите. на этом не это да. Объединенная гражданская а в некоторых случаях, сколько партии не возьмется, у них в чем-то есть схожие взгляды, в чем-то есть расхождение, поймите. Но мы должны... Почему коалиция? Потому что в чем-то мы объединены, в общем взглядом, понимаете? У нас здесь демократия в партии, там авторитаризм. Вообще-то в мире самая демократическая организация это профсоюзы. Ну не Мы не в конечно. Я имею в виду Ну да, но есть все. Потому что я был раз на 9 числа. Там такое, что мама не горит. Тарифе, ну думаешь, понимаешь, понимаешь, не может быть да. э, в стране, где диктатура, еще какая-то русский демократия, это невозможно. Что, независимо, независимо надо никто. Независимо надо. От чего ты независимо? От вас. Я так сильно звонил, ты независим. Хорошо, какие еще предложения, вопросы есть? такая одета ярче. Который, а мы сейчас найдем, найдем кружечку хотя бы, как нибудь Николай, а Николай, а вы не поделились, как бы вы с полковым идеологом у вас сходили. О, да. Да. Ну, пришли мы, у нас сначала охрана спросила, куда бы мы Я сказала, меня приглашал главный идеолог. Она сказала, улыбки, проходить. Я думала, что у БНФ, я говорю, мы не БНФ. Мы прошли, пришли, заметили представителя из полкома Калачеву. С улыбкой нас принял, пообщались, обсудили вопросы по пикетам и другие вопросы. Mm. Он сказал даже, я думал даже сам, какой вам даже площадку в городе, что меня порадовало, например. Говорит, ну вот на флёр, он и вот таких вот нет. Я ну, на будущее давайте определяться. Но. Ну, я так предполагаю, что все-таки вот изменения есть. С тем, что раньше было, что мы понятия не... Или боялись, знаете, вот туда переступить порог вообще. Знаете, теперь, когда мы заходим, я поздравляю вас с праздником которую сами понимаете, что первая да <смех> <смех> с улыбкой. Так он, оказывается, думал, да, какую нам площадку. Предложить. Это для пикета, да. Мы же заявку подавали, то заранее да. подавали. Вот. Ну а потом зашла и выходим и идет главный диоло. Вот вы меня приглашали, мы пришли, получается, он приглашал звонил, ну, получается. Тоже поздравили, тоже обсудили по доброму. А вы не задали вопрос вот. Почему у вас услуги такие платные? Как? Что обсужд... надо Почему обсужд... мы не можем собраться там или там? А, вы не в курсе? Получается, мы подали заявку на пикет, получается. И обычно нам писали письмом, Отказать или запретить и все. На этот раз нам позвонили и пригласили в исполком. А когда мы пришли в исполком, там оказались... Заметитель председателя Сполкома зам начальника милиции Орша, главный идеолог и еще одна женщина-майор, работник милиции. Там? Вот. И вот еще эти вопросы обсуждали. Они сказали, что мы им не запрещаем. Пожалуйста, вот там партнерного комбината, ремзавод и курман. Вот. Мы возразили, у нас было другое мнение немножечко, обсуждали. И насчет того, что сказали, вот 10 человек, это одна оплата, вы, наверное, считали, все грамотно, потому что вообще скажут, что вы все образованные, вам не надо учиться. Значит, считали, за 10 человек, это, например, под 100 рублей за работника милиции, 100 рублей за, даже там больше, там просчитывают, что стоит машина, сколько бензина, сколько обходится час работнику, медработнику, там, Раш, сестра. Спасибо, мы тебя вот эти в Франции платят, да? Нет. А здесь на оказывают услуги, зарабатывают да? еще на нас, да? я, я понимаю, думаю, что, что смешно. Да, Чтобы мне рассказать публичное слово, я должен ну, заплатить да. сумасшедшие бабки. Понимаете, так но, я О чем вы я вообще не понимаю. Это же унижение. унижение, конечно. Объясняю дальше. Заплатить деньги. Нарисуй деньги. Я говорю, что за уборку, мы там всюду так приняты законы, вот наши депутаты, которые вы хотите туда отправить лишь бы кого, понимаете? Пойдут все, вот они приняли, что мы должны платить. Я говорю, мы все налогоплательщики, мы взяли, все уплачем. Милиция, и, все это держится на и, а Мы сами берем, так нельзя, вот, если я выхожу возле дома, сама убираю, там взят, а там нельзя. Нет, вот за, достают они законы все и прочее. И да конечно, мы... Послушайте, эти... Вот один человек ссылался на законы. Я говорю, слушай, как ты ссылаешься на законы. Эти люди захватили влагу незаконно. Да. Пишут законы для себя, и их да. еще не выполняют. Пусть бы они написали уже так, чтобы они их хотя бы сами выполняли. Потому что у них же нет тормозов. Нет противовесов написания закона. Что захотят, то напишут. Да, и это... ну, и, раз... и такая в данном случае оплата за это дело. Да вообще не о чем говорить, это только пару до свидания. Получается, когда второй раз забыла, я снова а сказала, еще за это. что, говорю, понимаете, Вообще, что ну, платить, как это платить, если вот это все бесплатно. Нет вот таких законов. В Конституции написано, что мы имеем право то да. и то. А дальше там дописаны пункты, понимаете, еще на усмотрение местных властей. Да. Плату, да нет ничего. Вы наши да. местная власть. Нет, вы власть, можете решать на будущее, как это он делать, делает, понимаете. Все заумают. Просто... Я, Я считаю, когда пока действует этот закон, просто нечем. Так, Будет законы. Не... Закон, Вася, ты не, не, слышишь, такая... не, не в чем смысл? Я ведь сказала, Ру, вот там написано, а дальше написано, но смотрение местных властей. Вы наша местная власть, и мы надеемся, что вы это прочтете, и найдете компромисс. Вы свои, от своих вот, вот, возможностей обязаны, вы отказываетесь перед нами, понимаете? Вот мы читаем начало, а дальше мы не читаем. А как раз там в конце для них это есть, могут изменить. Ну а потом мы зашли я к представлению полкома, его не, не было вообще, не передали поздравления, ушли. Понимаете? А теперь я хочу сказать, что вот то, что вышли в Минске, которое была заявка на тысячу человек, да? Эти посчитали полторы тысячи. И читали, какие там оплаты? Работникам милиции около восьми тысяч заплатить. Кстати, я тогда сказала, вот этот десять человек, все, а, говорим, а если подъедут туристы, подойдут, как вы будете их считать? Вот если они будут держаться за ваши флаги, там держать, и, так, будут есть провокаторы. Нет, я говорю, я вам гарантирую, будут провокаторы, что вы их пришлете, понимаете? Да, как да, вы... А вы? А вы их отгоните. Да, да. Я говорю, да, да. я пришла сюда, буду гонять, ну да, скажите работникам милиции. Я извините, сейчас стоят работники милиции, кто к нам из людей тогда подойдет, понимаете? Вопросов много, но дело в том, что я объясняю, когда раньше, я сомневаюсь, что кто-то из вас мог пойти и... И Вот так спокойно поговорить, такого не было. Сейчас, начиная с поздняка, когда ходили мы, сейчас, хотя бы, они уже, как в одном из кабинетов я сказала, вы знаете, вы сегодня вот работаете, да, а что завтра? А Грида сказала, что мы с одного гнезда, сели как не понимаете? товарищ? Сегодня вы работаете, а что завтра? И что мы скажем нашим детям, внукам, что мы принимали, как решали, как поступали, как действовали? Молчание. Но очень по-хорошему распрощались, понимаете? Я понимаю, есть у этого момента плохие. Вот пошли туда-сюда, то, что это наш праздник, что мы поздравили свободно, я это еще я, я не, не против, против этого. Я, понимаете? По поводу, если они требуют оплату, да -да -да. Ну? не очень говори. Просто нет. Потому что так? Потому что это просто издевательство. При таком отзаке. Один с высшей степени, Да. Кстати, да? Прописано право, а потом написан вот так такой Распортно. закон, что просто издевательский. Ну, и я... и платите говорит, три копейки, а серьезное деньги. За я хотел он? дополнить, Ребята, при что? таком раскладе, как они могут нам предлагать ежемесячно проводить акции. Есть. И, выходит, то есть получится, я, я что хотел сказать, выходит, тогда не надо заводом работать, да, они выходит, бюджет хотите, сделают них, с наших акций. ежемесячно. И, и еще мы объяснили им, что вот вы разрешили нам на Кургане, это правильно. а в таком месте... Правильно проводить, это вообще абсурд получается. Ну, нам возразили, что там же, мол, нет захоронений, но ремни, в таких местах мы праздновать ничего не будем. Там же память, паушер и прочее. Вот. А, мы там проводим, например, я говорю, ну вы проводите, проводите а когда стела была на ремонте, проводили, нет. Вот. Ну, я считаю, что вот отношение к нам было доброжелательное, понимаете, на нас не решали. Не кричали, не губили, Где-то, получается, они понимают и молчат. Но это ведь их работа, понимаете, получается. И если нас поднялось не один, два, не три, а пошли тысячи, это был другой разговор. А когда мы выходим в единицы, о чем можно говорить? Тысячи пойдут, когда будет время на успехе. Да? Да. да? да? Они, они не будут, никто не пойдет. Что, делаешь, бы... что ли? Дураков нет. Вот такие... Нет, нет, да, это точно. Поэтому спасибо за внимание. Так, не стесняйтесь на кухню. Пожалуйста, Иван, подойдешь ко мне, я тебя запишу. хорошо. Вот, на кухне, чай, кофе, если нет, мы вообще пообщаться еще. Так, Владимир, включи свет, пожалуйста, а то мы уже на ощупь экономим. чтобы меньше видно было. Это... Там вот надо заходах, через заходы, это уже вот этот пункт, что они, я его сейчас не помню, да. в прошлом году, что с полком, на, ну смотри, не с полком вот это заплатить, да, вот да, этот пункт, да. вот на этот пункт что Вот надо они, ходить да, и вот это продвигать, и этот пункт, спокойно, что, посидеть, без да, да говорить по-хорошему. Вот, например, хотите. даже на вас, ну они также разрешают, ну, да, короче, на другое мероприятие надо вот там показывать, что вот мы вот хотим. А, понимаете, они уже сказали, что мы могли просто бумажку и все, но нас пригласили, на пригласили на беседу. О чем мы пока понимаете? Надо можете поклониться, блин, дяденьки, спасибо вам большое, пригласили на беседу. Самое показалось? интересное, они потом прислали мне письмо. Значит, что дали письмо, ответ дали, а потом еще этот идеолог звонил мне, она сейчас прошла еще на беседу. Ну, понимаете, как получается? Ну, пока я считаю ну, плюсы. Дальше что будет, я боюсь сказать. Ну, еще суть, сладить. суть какова, что удивительно, как Ваня сказал, еще есть вопрос, какое будет мероприятие, чему посвящено и с каким уклоном? Какое Вес, они делали? Понимаете? В конструкции написано, мое право. Да, нет, все понятно. Но, но я говорю, они какое-то... Мы должны решить выбирать, с чем не выйти. Оно, понимаете, либо есть, либо нет. Они сказали, когда да, государственные 5, праздники, пожалуйста, вперед и расплатно. Какие государственные 5 праздники? Пять ноября, пускай будет, это его праздник. Мой нет. 1 мая. 1 мая. Международный день, друзья. Да, международный день. Да, почему нет? Кстати, да, почему-то упустили да. фразу восьмого. Вот передо То Мне всегда нравятся люди коммунисты. Да? Вообще-то это день солидарности трудящихся в да. борьбе за свои права. Для меня это не праздник, а солидарности. Ну и что меняет? В да. что меняет? Да. А, ну, название, как корабль назовешь, да, на него попадешь. Суть праздника солидарности, трудящихся в борьбе за свои права а не какой день труда, там прочее, пупло. И эти власти, чтобы изменить эту штуку, они начинают принять вызвание. И в итоге у трудящихся нет возможности оставить свои права. Их нет. Потому что вместо этого день труда. Они Он, не хотят да, да. отстаивать как, свои как права. Это вот 8 беда. марта было принято, что этот день да, не подняли женщины за права, кстати, а не ездят, конфеты и кляски. Да, да. Хотя в принципе... За права там было, если исторически сказать ну, точно, там вообще-то демонстрация демонстрация была. Ну, она само, в самом-самом начале. Но это не важно. В любом случае это была борьба за права женщин. Примуляки да. а не праздники. Требуется избираться права, что а а ты женщина. А проще Я вот хотел бы сейчас это вот дело. Образум, а да. да. вот это знаете, да. а не праздник, но можно тоже усовывать. Да, пейте дальше гуляйте. Пейте дальше гуляйте, вас будут эксплуатировать, и у вас не будет никаких прав. Вы просто о них не знаете. Но они делают, что да. не хотят свои права да. отстаивать. Вот я буквально оборудоваться, вчера оборудоваться, вечером разговаривал тоже с человеком. Да, об Трансляция заканчивается. Это все уже, как бы, да? Да, основное сказали. Да.